Телеканале Утр студия Анна Чегусова. Здравствуйте. Современные дети малоподвижные, а в школах при этом не уделяют достаточно внимания физической активности воспитанников, считает премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он сказал, посещая одну из столичных школ накануне старта нового учебного года. По словам главы правительства, дети ведут непривычный для старших поколений образ жизни. Его совет детям – движение и активность на свежем воздухе взамен компьютером. Николай Азаров отметил, что он дал распоряжение профильному министерству обеспечить проведение в школах серьезных физических занятий, а также добавил, что в образователь учреждениях обязательно нужно проводить медицинское наблюдение. Наши дети в последние годы ведут, ну, я бы сказал, необычный образ жизни для детей. Я вспоминаю свое детство, да, и детство моих ровесников, гоняли, так сказать, по улице, строили крепости различные, участвовали в различных боях, драках. Ну это все не очень хорошо, наверное, но ну, из меня же не хулигана. Зато я рос крепким, не болел или мало болел, здоровым. Вот. Это очень важно. И поэтому физическому воспитанию мы должны уделять очень серьезное внимание. Защиту прав детей необходимо усилить, считает президент Украины Виктор Янукович. Поручение главы государства относительно данного вопроса прокомментировал детский омбудсмен Юрий Павленко. По его словам, документ обращает внимание на особенности детской медицины, вопросы образования, финансирование интернатов, а также проблемы ювенального правосудия. В частности, речь идет о финансировании школ для детей с особыми потребностями, обеспечении совершеннолетних сирот жильем, а особое внимание уделяется вопросам здоровья. По поручению президента, бюджет 2013 должен предусмотреть средства на стопроцентное обеспечение необходимыми лекарствами всех тяжелобольных детей. На это понадобится около 20 миллионов евро. Еще более двух миллионов планируют потратить на создание медицинских центров трансплантации костного мозга во Львове, Донецке и Крыму. Сегодня такое учреждение строят в столице на базе медицинского центра «Ахмадет». необходимых детей, из 250 операций по трансплантации костного мозга было сделано только 75. Создание четырех центров вместо одного позволит полностью покрыть существующие потребности. Новый учебный год с жильем. Министр обороны Дмитрий Соломатин вручил ключи от новых комнат в общежитии больше, чем 20 первокурсникам Национального университета обороны. Тут военные студенты на протяжении учебы будут жить вместе со своими семьями. Здание обустроено современными комнатами, кухнями и душевыми. Рядом с общежитием соорудили детскую площадку. В будущем руководство университета запланировало переделать технические помещения в двухкомнатные квартиры для работников учебного заведения. По словам профильного министра, жилищная проблема военных Сейчас одна из главных. Жилплощадь ждут 45 тысяч людей. В парламент войдет по крайней мере 4 политсилы. По прогнозам экспертов, большинство будущих депутатов сейчас работают в Верховной Раде. При этом качественного обновления парламента стоит ожидать благодаря мажоритарщикам. Впрочем, даже в мажоритарных округах больше шансов у кандидатов от основных партий. По прогнозам аналитиков, 5 барьер преодолеют четыре политические силы. Партия регионов, Батькивщина, Удар Виталия Кличко и коммунисты. Под вопросом «Украина вперед и свобода». Впрочем, ядро будущего парламента составят нынешние народные избранники. Политологи говорят, в партийных списках регионалов более 70% нынешних депутатов. В Батькивщине больше половины. Удивили специалистов имена новичков. Таисия Павалий в списке партий регионов и Эдуарда Гурвица. На этот раз в списке Удар. Впрочем, главное – чтобы в Верховной Ради нового созыва царила стабильность, которой не хватает. Наши депутаты, если речь идет об обновлении, умудряются в следующий парламент попадать различными путями из разных политических сил. Пришел из одной, потом каким-то образом оказывается в другой политической силе, оттуда его вытесняют, но все равно попадает каким-то образом уже в другой список. Аналитики отмечают, за летние месяцы украинцы стали чаще отдавать предпочтение коммунистам и представителям партии «Свобода». Поэтому националисты также имеют шансы попасть в парламент седьмого созыва. Впрочем, на реальные изменения в парламенте могут повлиять мажоритарщики, отмечают специалисты. В то же время в мажоритарных округах больше шансов у кандидатов от тех сил, которые доминируют в гонке. Нужно, абсолютно... нужно делать серьезную эволюцию, ротацию политику Украины. Надеюсь, что это будет сделано за счет мажоритарщиков. Средний возраст кандидатов от основных партий – 45 лет. Самые молодые собрались в ударе. Виталия Кличка – Самые старший среди коммунистов и регионалов. Высшее образование почти у всех. Среди кандидатов больше всего киевлян, жители Донецка и Днепропетровска. Немало и уроженцев Российской Федерации. Кроме того, будущий парламент остается мужским. Практично все политические силы едины... Практически все политические силы едины в своем мнении, что женщины не имеют никакого отношения к политике в нашей стране. Проценты разные, у кого больше, у кого меньше, но в принципе все строится на том, что 80 и более процентов это мужчины. Прогнозы пока остаются прогнозами. Выбор зависит от каждого украинца. Политологи добавляют, именно избиратели могут как подтвердить, так и опровергнуть любой прогноз. Анна Абрамова, Виталий Захаров, Александр Ковалевский, новости УТР. Экс-министра внутренних дел Юрия Луценко перевезли из Киевского СИЗО в Менскую колонию Черниговской области. Об этом рассказали в Государственной пенитенциарной службе. Это единственное исправительное учреждение в Украине, в котором отбывают наказания бывшие работники суда и правоохранительных органов. Как известно, Луценко приговорили к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества за совершение должностных преступлений. Бывшего министра признали виновным в превышении полномочий. Книжная ярмарка, приурочена к началу нового учебного года, проходит в украинском доме. Свою продукцию представляют отечественные и зарубежные издатели. Ознакомились с ассортиментом и наши журналисты. За знаниями для своих детей родители ежегодно накануне 1 сентября приезжают в украинский дом. Именно здесь можно купить книги без магазинной наценки и первыми увидеть новинки. Среди детской литературы, представленной на ярмарке, не хватает разве что научно-популярной. В Украине большая проблема с научно-популярными книгами. До сих пор не было ни единого предложения к издательству, будь то, скажем, физика или химия, потому что наука – это дело оперативное. Несмотря на большой книжный ассортимент, украинские издатели могли бы выпускать еще больше, говорят в госком телерадио. Единственный минус – высокие цены. из-за этого и получается, мало выдают и мало покупают. В остаются только посредники. Ценовая надбавка была Если бы ценовая надбавка была фиксирована, то больше бы книги сдавали и покупали. Рынковые условия очень невыгодны для ценовой надбавки по продажам книжной продукции. Впрочем, для юных читателей цена не важна. Главное – красивое оформление и содержание. Мне здесь понравились все книжки. Ну и не знаю, какую купить. Мне не эти. Нравится читать о войне, самолетах, а еще не белицы всякие. Ярмарка будет работать до 2 сентября. Для желающих порадовать не только своего ребенка, но и приобрести книгу для детей-сирот, организаторы придумали специальный стенд. Здесь можно оставить благотворительную покупку. Ирина Тищенко, Надежда Дворянчук, Александр Ковалевский, Новости УТР. Начался сезон грибной охоты. Но эксперты предостерегают, отравление грибами может привести к тяжелым последствиям. По оперативным данным, в больницах после употребления ядовитых грибов за этот год оказались 38 людей. Из них четверо дети. Грибы – это дар леса, но и одновременно опасный продукт. В этом году из-за отравления грибами на больничные койки отправились 38 людей. Трех медики не смогли спасти. Впрочем, по словам специалистов, желающих пойти в лес, по грибы стало значительно меньше в этом сезоне. По сравнению с прошлым годом за аналогичный период времени, 216 человек, 35 детей из них. То есть цифры говорят сами за себя, но еще раз есть определенное отличие – в температурных режимах и в погодных условиях. Поэтому я думаю, что подытоживать, констатирует факт, я уже сказал, позитивная динамика, но подытоживать, что у нас будет впереди и что мы получим за год, рановато. Чаще всего люди отравляются бледной поганкой. Ее неопытные сборщики путают с сыроежками или шампиньонами. Симптомы отравления уже проявляются через несколько часов. Слабость, тошнота, проблемы с дыханием. Медики советуют при первых же признаках немедленно обращаться в больницу. Грибные яды, которые избирательно поражают в организме печени и почки, типичным представителем которых является для вас хорошо известная бледная поганка. Хотя я уже говорила о том, что не только в бледной поганке содержатся эти страшные яды. Специалисты рекомендуют покупать дары леса только в специальных местах продажи, где проводится контроль качества. Также врачи не советуют кормить грибами детей. Анна Абрамова, Екатерина Сметана, Александр Ковалевский, Новости УТР. На этом у меня все. Хороших вам выходных и до встречи на телеканале УТР.